мои дорогие, всем зрителям, всем-всем-всем, всей земли. Да, здравствуйте, дорогие мои подписчики, подписчики Арины на всех каналах, на всех платформах YouTube, Routube, Яндек, ВК Одноклассники. Рады вас видеть. У нас сегодня очередная наша программа в цепочке наших, нашего проекта. И мы на прошлом, на нашем первом пилотном проекте волновались со Светочкой, мы ну, уже получили огромное количество благодарности и вам огромное спасибо благодарность за то, что вы дали нам такой потрясающий, ценный отклик. Пишите, подписывайтесь и ждем, ждем вопросов, вопросов и вопросов. Мы э, буквально от волнения забыли представить, рассказать, расшифровать что же такое шабаш, потому что э, у многих возник... По заставке Складывается да? впечатление, что шабаш Это тут на метлах Летают ведьмы, колдуны да, да, да. И неизвестно, чем занимаются Но если посмотреть расшифровку шабаша Это просто корпоратив Или собрание людей Единомышленников И все И когда э, эта, эта идея пришла ко мне очень быстро Вообще организовать такой проект Со Светланой я уже рассказывала, потому что самое интересно, потому что самой это все очень нравится, и мы придумывали несколько названий, ну, обсуждали. И у меня, я сейчас не помню эти названия уже, там, что-то такое красивое, с, с эзотерикой связанное, ну и э, сквозь э, смех я как бы сказала, да, говоришь, да. давай наш шапош назовем там как-то, как-то. Да, шапаш... шап... Я говорю, зачем называть как-то, как-то, если ты уже назвала шапош. То есть само подсознание, оно выдало эту тему, и мы такие, шапош, ну классно, вроде бы. Легко запоминается, ничего мудреного. А Света говорит, ну это корпоратив, я да? Что-то я другое имела в виду, конечно, где, да, на мётлах там, на Козлиной горе и так далее. Вы нас мётла не вынес. Вынес нормально все. Мётла, не мы такие, мётла надо посильнее На брёвнышках, да. Так вот, и, соответственно, пояснили, да, это разговор, это встреча, это интерес, и это такой круг единомышленников которые общаются по интересам и здесь перед вами два сильнейших эксперта которые могут действительно толково рассказать о тех или иных моментах но иногда даже у меня у человека с огромным опытом да, возникают вопросы и ответы, которые я прошу на, в потоке с Вселенной, это то же самое, когда вы задаете очень, ну, такие интересно глубинные вопросы, которые, ну, вот реально очень сложные, для меня, например, сложные. Но и в том-то, и интерес, что чем сложнее, тем лучше, тем и многограннее мы сможем все эти темы осветить. Сегодня у нас тема э, очень интересная. Тема интересная – «Эзотерика и психология». Вот «Эзотерика и психология». Многие просили осветить эту тему, я прям ее взяла сегодняшний нашей, сегодняшним нашим эфиром. Сейчас немножко расскажу буквально то, что я как бы, считаю, потом дам слово Свете. Психология, ну, мы, мы, мы не просто эзотерики. Мы не просто я, да, например, ну и Света такая же, не, не просто колдунья, не просто ведьма, не просто мак высший, не просто эзотерик, не просто экстрасенс и так далее. Я человек, который имеет три высших образования. Поэтому я знаю, о чем я говорю. Одно из последних образований шестилетнее обучение психологии, я клинический психолог. В психологии два первых образования это медицинское образование и менеджмент и маркетинг. Психологию я поставила уже на третье образование, лишь потому, что я захотела туда влиться. Изначально я понимала, что эзотерика и психология это две стороны одной медали. Но мне хотелось именно, поскольку я наследственная, потомственная, мне хотелось сначала все пройти опытным путем без знания вот этих инструментов. Что мы сейчас на сегодняшний момент наблюдаем среди психологов, ну и, возможно, эзотериков? Да, этот симбиоз, он очень многогранен и интересен со всех сторон, потому что тогда можно соединить техники, методики, науку. И когда я начинала уже изучать, изучила психологию, я поняла, что это, ну, прям единое целое. Я тоже работала как экстрасенс, как маг, как ведьма, как колдунья, ведунья, как уж что угодно. Я тоже работала как психолог. У меня тоже эти же методы, практически похожие. Психология э -э -э, и психологи, ну, такие настоящие, классические, они против, категорически против эзотерики до настоящего момента. И психология, я вам скажу, она бы не смогла дальше сильно и мощно развиваться. Ну, надеюсь, мы через 5-10 лет поговорим, когда психология будет совершенно иная. Ее, возможно, уже не будет. Ни Фрейда, ни и так далее, не буду сейчас как -то. Все это уйдет на второй план. И психологи, они поняли, что здесь не просто психология, здесь уже работает вот та самая душа, здесь работает уже эзотерика, это более, а, сложно говорить языком, это более, это другой мир, это тонкий план. И они начали использовать в своей уже практике наши методы эзотерические, потому что понимаешь, что двигаться-то надо развиваться. И вот тот вот, хотела очень тоже, спрашивали многие, вот тот вот случай, который произошел с Сати Дас. Ну, с психологом, да, здесь вот в Питере, я была месяц назад на его семейной психологии, на его поступлении, полный зал, и тоже задала вопросы, и мы тоже смеялись там а, по поводу его инцидента, когда некая неадекватная личность, когда он ее отлупил сумкой по голове, ну все, все это знают, Человек замечательный, мне он очень нравится, у него такая ну, социальная психология, все весело, все хорошо, и он прям подсвечивает темные наши стороны, над которыми надо работать. Что случился за инцидент? Все его, обсудили, ну, большую часть осудили, кто-то сказал прав, кто-то сказал, нет, психолог не может так поступать. Так вот я скажу со э, стороны экстрасенса, я скажу со стороны эзотерика. Это элементарная низкого э, э, сущность низкой сущности, как бы вас тут не напугать. Ну и ладно, хорошо, есть дьявола, сущности, лярвы подключки и так далее. То есть там настолько была сильная, мощная подключка нижнего мира э, из тонкого плана. Ну, сущ, сущность вышла и начала с ним бодаться, что он не справился. И психологи, они не справляются с такими ситуациями, когда выходят... Вот такие вот всякие гадости, мерзости из людей. Не хочу пугать, но это так и есть. И он не справился. Его силы не хватило. И поэтому любому психологу нужно изучать как можно больше эзотерику. И эзотерику нужно изучать психологию. Это мое такое краткое, потому что я говорить буду долго, но мне хотелось бы, вы уже знаете мою точку зрения. Ну и, вот самое да. интересное, когда Арина угу. мне позвонила и предложила вот этот проект, я сразу согласилась, я вообще легко, легкий на подъем человек, во-первых, я люблю все новое, люблю новые проекты, Арину я люблю, доверяю ей абсолютно, я знаю, что мы с ней на одном потоке но вот когда арина мне начала писать вот эти вот да, темы которые предложили ей клиенты я говорю все стоп стоп стоп не нужно ничего вот прям в камере здесь сейчас ты задаешь вопросы потому что когда вопрос мне идет ответ свыше и я начинаю что-то говорить я не могу готовиться я не такой человек как экзамену надо подготовиться и так далее и тому подобное нет я не смотрю в интернете что такое психология я изучала это вы можете посмотреть в интернете что такое эзотерика тоже это все написано в интернете и все-таки я хочу вот так как я чувствую как я это понимаю как оно пришло мне с потока информации но ну, вот представьте что такое эзотерика эзотерика это вся вселенная а что такое психология? Это маленький кирпичик в каком-то здании даже в непонятном городе, понимаете? И, и почему он не одинаковый? Потому что здесь психология такая в этом здании, в другом здании этот кирпичик другая психология, потому что преподаватели преподают по-разному, каждый как понимает эту э, науку, скажем, да, и э, каждый ученик понимает, принимает совсем по-другому и распространяет эту науку по-своему и препод... Подносит по-своему. То есть, вот эти маленькие-маленькие кирпичики в разных зданиях. Но а что такое кирпичик? Это такое ограниченное, да? У нас э, субстанция такая тяжелая, ограниченная субстанция. А что такое экзотерика? Э, Это Вселенная. А эзотерика, она и состоит из, из, из психологии, из астрологии, из нумерологии, из хиромантии, из физиогномии, еще вот как графология по почерку. То есть эзотерика... И еще квантовая физика сейчас. Да, нам И еще самое интересное, вот я хочу вам, знаете, сразу почему-то вспомнился Советский Союз и Павлик Морозов. К чему это сейчас я объясню? Посмотрите, испокон веков люди жили семьями, да, почитали отца, мать своего, передавалось по наследству какое-то дело, например, у сапожника было свое дело, он передавал его, да, как шить сапоги, какую подошву делать, стельку и так далее. И сын брал это дело и продолжался рот. и уже знали, что вот здесь живут специалисты, сапожники, настоящие сапожники, здесь живут, например, там ткачи, здесь повара и так далее и тому подобное. Да? А Советский Союз пришел, говорит, так, сын за отца не отвечает, придавайте, отдавайте, говорите, что у вас делается, бедный этот э, отец Павлика Морозова, который спасал свою семью, себя, этого же Павлика, там где-то спрятал этот мешок с мукой или с зерном, чем он там э, припрятал, и Павлик Морозов побежал, он же не отвечает за отца, это же придурок, да, придурок помчался, рассказал, что папа вот вот так вот бессовестный спрятал этот мешок муки, ну, Павлик Морозов молодец. То есть к чему я говорю? Вот это психология. Сын за отца не отвечает, обрежьте все корни, начните сначала, сейчас мы будем выдумывать науку-психологию». А эзотерика, она уже есть. Зачем выдумывать, зачем из пальца высасывать, зачем изобретать велосипед, если есть эзотерика? Если накопленный опыт родителей передается по наследству детям, дети уже, чтобы меньше спотыкаться, перенимают его и идут уже дальше вперед, уже с определенными знаниями, определенным опытом, багажом. А люди, которые... Сидят и сук себе режут. Да, мы не отвечаем за родителей. Я не хочу, как мама, как папа. Я хочу все с нуля. Я хочу все сам. но иди, флаг тебе в руки. Человек идет, 150 раз споткнется, миллион раз там нос разобьет, и один из миллиона кто поднимется и пойдет, остальные, остальные абсолютно они останутся, потому что, как порой говорят, ну вот посмотрите, вот пример, там начал с нуля, и вот он достиг высот, вот другой, так это единицы. А все массы, кто начинал что-то делать с нуля, так вот там на нуле не остались. Кто не слушал родителей, кто не принимал опыт родителей, кто не брал то вот этот багаж, которым им далось. Почему я связываю это с эзотерикой? Потому что это испокон веков. Это связь с природой, послушать, как журчит водичка, услышать пение птичек, услышать животное, там накормить, поделиться. А психология – это вот наука такая... А давайте-ка мы придумаем сейчас что-то такое новенькое. Вот давайте придумаем. Зачем придумывать, если уже это есть, понимаете? Вот тема родителей, семьи, это же вот прям твоя тема, правильно? Ариночка, может, ты что-то дополнишь? Да, дополню, потому что ну, э, э, психология, она идет по шаблонам, и эти шаблоны, они написаны людьми. Шаблоны, техники, матрицы, структуры и так далее. И в чем здесь таится вот та самая опасность? Что сейчас мы не можем по шаблонам уже идти. Мы не можем и не должны уже действовать согласно шаблонам. Потому что согласно нашему развитию, тому же квантовому скачку, который вообще делает вся планета Земля, и люди в том числе, получается, либо мы скачем, отбрасываем, психология нас во многом может отбросить назад, либо мы должны научиться чувствовать. И такая тема, как мы переходим в новое измерение, идем из вот этих измерений, в которых мы сейчас долгое время, долгое, огромное количество времени, миллиарды, миллиарды, миллиарды лет находились, и мы сейчас перескакиваем и идем транзитом через э, любовь, идем дальше в развитие, в божественное состояние, да, но пока рано еще об этом говорить. И, конечно же, э, развивать нужно чувствование, ощущение, слышать свою душу. И правильно Света сейчас сказала. Все это называется природой. То, что касается э, того, что сейчас вот весна, следовать э, природным циклам в том числе. Природа, природе. Что такое природа? Природе своем быть и э, отмахиваться от того, что у нас есть гены, у нас есть клетки эур, эукариоты, они называемые так называемые наследственные клетки, которые несут в себе информацию о наших предках, в том числе на множество, множество поколений. И отряхиваться, от э, отмахиваться и скидывать с себя а, вот эти вот у меня в роду были там какие то такие, враги народа, убийцы и так далее. Это все равно, что отрезать себе крылья и признавать себя уже на сегодняшний момент никчемным. Потому что мы априори мы состоим из этих клеток. Априори за каждым из нас стоит и система родительских ветвей. Это папа за правым плечом, это мама. И огромное количество в той же психологии, первое, что является основополагающим травмирующим фактором, это то, что является в детстве, когда мы не помним, не помним, это детские наши травмы. До 6 лет вообще закладывается программа у ребенка, и после 6 лет психология начинает со всеми программами работать, и это уже научно доказанный факт в психологии. До 6 лет заложили программу. А что могли заложить до шести лет? Как могли это заложить? Каким образом заложили родители нам эту всю любовь, созидание, чувствование и вообще как раскрыли нам этот мир? Никак, потому что их не научили в свое время чувствовать это и, и только там какое-нибудь может быть четвертое поколение, оно еще помнит аромат цветов луговых и так далее и все это не психология, все это вот это вот замечательная прекрасная вселенская история любви и это к теме эзотерики. И сейчас мы приходим к этому и сейчас большая часть э, психологов, которые уже поняли э, эту тему, что без эзотерики двигаться ну, ты вообще не нужно и никчемный, если ты просто психолог, я прошу прощения, если нас сейчас слушают психологи профессиональные, да? Я тебя слушаю. Да, слушают профессиональные психологи, я прошу да. прощения. Я сама себя. Но, но, ребят, давайте будем честны друг перед другом. Давайте искать не то, что кто круче, где какой техникой владеет, и так далее, а искать все возможные варианты помощи людям, которые да. с которыми и инструменты которыми мы можем выходить к э, людям и помогать этим самым людям, да, в первую очередь, конечно же, себе, а потом уже э, и другим. Ведь даже та же система Таро, с которой ну, на основе которой Шипа, из, да, изображено, ну, на, в, в которой... Огромное количество там карт и изображений, и, самое главное, энергии, А еще главнее то же самое, вот сейчас Света и сказала, архетипы, психотипы и все остальное. И ее сейчас уже начали подробно изучать психологи, и уже раскопали, написали книги. Молодцы, классно, замечательно. Опять же, это расширение возможности помощи людям. Ведь я сейчас кратко затрону эту тему, потому что ну, идет так с потока, mm -hmm. что такое Таро, что такое энергии вообще э, этих, этих карт. Кратко, совершенно, когда э, Земля находилась в той стадии своего развития, когда мы действительно были единым целым, и когда могли общаться и левитировать на расстояниях, общаться на уровне мысли, и когда каждый занимал свое место в этом пространстве, сапожники были сапожниками, э, повара были, повара, кулинары, там, хлебопекари. А женщины там, кто этим занимался, кто этим, я помню это время, это проходила я реинкарна... ре... реинкарнационные все эти для себя сеансы, смотрела вот в том времени, я была хранительницей севера, и причем я была хранительницей детей, для меня д... тема детей это вообще, я долгое время ее отрабатывала очень печально, и очень у меня сердце всегда разрывалось по поводу детей, сейчас уже отработано, и то так вот иногда э, резонирует. Так вот, э, тогда, когда мы были на этой планете, и когда могли вот так красиво э, развиваться, и потом пришла другая сила, пришла другая сила, пришли, э, на, настали войны, но ну, это мы тоже будем потом... Один, мы раз... уже так, да, другой день да, от, отдельно будем разговаривать, да. Когда вот этот был свет и любовь, э, когда все было любовью, и люди занимались тем чем они хотели и тогда не было денег и тогда не было не было была просто одна сплошная любовь было такое время на планете пошла потом пришла тьма да, там эпоха определенная наступила и так далее и мы сейчас возвращаемся к тому что было мы прошли эту тьму и мы сейчас возвращаемся к этому свету но это по исчислению нашему человеческому это очень очень много времени так вот Сейчас, Светочка, да, я понимаю, что ты хочешь сказать. Так вот, вот это вот возвращение к этому свету. И тогда, перед приходом тьмы, я говорю о Таро, люди, а это не люди были, это были бога-человеки. Это были, по сути, боги. Они пришли с разных планет, чтобы эту планету насытить, на это все замечательно, говоришь, мурашки. Так вот, они тогда создали, создали эту систему, где упаковали эти все знания, мудрость, путь. Вот всегда, когда уходишь туда, очень человеческий язык вот тебя прямо начинает подводить. Они это все упаковали, и они создали вот эту кар карты, ну, может быть, они по-другому назывались, но сейчас назвали «Таро», и э, они тогда сказали, что тот, кто будет соприкасаться с этими знаниями, будет э, соприкасаться со знаниями нас, богов, со знаниями Вселенной. Я поздно начала э, взаимодействовать, ну поздно относительно себя, своего развития с этими картами, и я их не изучала, я вот так пришла к ним оттуда, я пришла к ним из э, вселенского потока, я пришла к ним, и сейчас я являюсь проводником, потому что я знаю, о чем я говорю. Так вот, э, вот эти знания упаковали, и они раскрываются не каждому сейчас, не каждому в свое время, в свой срок, в свою готовность. И тогда, когда они раскрываются, вот для света они раскрылись тем, что она теперь на основе этих энергий творит вот э, огромное количество в, в прошлой передаче мы рассказывали огромное количество карт, огромное количество всевозможных, интересных вещей. Вот так они раскрываются. Раскрываются они для каждого. И о, это настолько благостно, настолько классно, либо не раскрываются. Либо по тупому выучил четыре, угу, значит, этих. Вот столько-то старших арканов, вот тебе императрица, вот она такая, такая, такая-то. Такая. И это тоже работает. Но когда вы к этому подходите уже с эзотерической подоплекой, а не просто как психолог, сухо, сухо разложил это, это, это, это, все. И она начинает энергия работать. И она так раскрывается, ой-ой, и их можно изучать, изучать. И восхищаться этой роскошной информацией и этой действительно потрясающей системой, созданной богами. И вот себе эзотерика и психология говорит. Но вот я предвкушаю просто то, что сейчас люди могут написать, да? то, что предварительно я сказала, да, надо брать опыт от людей, да? от своих отца и матери, но есть гнилые корни, это действительно есть, там, наркоманы, алкаши, где-то убийцы, те, которые бросают, ну, есть гнилые корни, это очень большая такая тема. Что делать тогда? Вот я предвкушаю, потому что есть и проклятие матери, и да. проклятие там рода, и все остальное. Вот только тогда, вот в этом случае, когда вот, например, ко мне клиенты обращаются, я не знаю, как тебе, да, вот если ко мне приходит клиент и говорит, я хочу отрезать себя от рода, мне не нравится. Я ему объясняю, что если отрезать от рода, есть свои минусы, есть свои плюсы. Если род не такой уж плохой, ну, кто-то там был вот гнильцо. Ну, а другие, может быть, какие-то богатые люди или там военные или еще что-то. Ну, люди достойные. То, может быть, стоит почистить рот, но не резать вот эту веточку. Но есть действительно гнилой рот. Вот и в исключительных случаях я, например, разрешаю этому человеку и я делаю, да, отрезаю его от рода. Ну, это, ну, просто в исключительных случаях. Действительно, тогда человеку приходится, вот представьте, большой дерево, отрезали веточку, это надо его в водичку поставить, чтобы корни пустило, потом земельку посадить, чтобы оно прижилось. И только семь колен, только семь колен, только седьмому через седьмое колено уже будет счастье и радость э, дальнейшим. А вот эти вот первые ступенечки, им будет тяжело, потому что они поднимаются, они растут, они приспосабливаются. Я это говорю постоянно. И тот человек, которого отрезают от рода, да, возможно, будет где-то в чужом легче, но путь будет очень тернистый и трудный. Это вот то, что я просто уже предвижу, что будут такие, а что делать тем, у кого плохой род? Вот, вот таким вот. Здесь я скажу, да, бывает такое, и в каждом роду у нас есть определенные, конечно же, есть такие случаи, когда, о которых говорит Светлана. Но в данном моменте я вот что скажу. Я скажу немножечко выше. Я скажу, что все равно все от Бога, все во благо. Все, что происходит, и как нам относиться к тому, что кто-то убил в роду, кто-то повесился, кто-то вообще потерялся. Потеряшек, знаете сколько много? Потеряшек в роду это те, которые были и ушли и потерялись. Ну, ушли на войне, сгинули или еще где-то как-то потерялись. Или где-то пошли, повесились, и никто их не нашел, утопились в болоте и так далее. Бывают всякие случаи. Но мы говорим о целостной системе родовой. У меня, кстати, есть очень, очень вообще замечательный, прекрасный. Возьмите, это там стоимость совершенно ну, адекватная, род тренинг прокачка прород где мы соединяем и я его даю тем людям у которых родовое проклятие у которых как-то а, просматривается именно с, с, тяжелая судьба по деньгам по удаче по успешности по любви и так далее и часто даю где мы собираем все восемь родов и где мы эту энергию ресурсную а, через любовь Через главного э, родового помощника он есть у каждого в роду, самый главный, хоть там миллиард э, стоит, э, есть родовой помощник. Мы перезапускаем эти программы и создаем в новое э, благословение тех э, людей, которые были. Потому что все равно плюсового в любом роду, в любом роду всегда больше. И если есть минус, он тоже должен быть, потому что он создает баланс, он создает гармоничность. И сейчас вот эти, что нам дается, почему нам дается это? Нам это дается для того, чтобы мы осознали, поняли, приняли этот опыт и питали эту силу своего рода, впитали ее в себя и шли дальше. Это ресурс, вот многие, где брать энергию, где брать ресурс, куда двигаться, как? Вот это ресурс, который бесценным Даром дается нам по роду, по своему, для того, чтобы мы кое-что кое -что отработали, приняли это все. И, конечно, можно и также можно пойти, да, и отрезать, и пересадить, вот как сейчас Света говорит, но это, это тоже путь, и он тоже может быть достойным и уважаем, и как, как возможный вариант. Но и опять же, это допущение. А все от Бога, все во благо. Опять же, это допущение, потому что ну не пришел бы человек к свете и не сказал бы ему, что вот рот здесь гнилой, давайте отрежем, посадим и так далее. Это тоже глобально. Я прям хочу, чтобы вы это услышали и прониклись этой фразой: "Все от Бога, все во благо". Вам станет даже легче жить, потому что в таком случае ты понимаешь глобальную систему. И вот любая система это всегда Фигуры высшего пилотажа – это всегда фигуры более серьезные, более сильные. И ты либо входишь в систему, и ты с ней взаимодействуешь, и ты с этой системой, родовая система это называется, сейчас мы говорим об этом. Либо ты с этой системой взаимодействуешь, встраиваешься в эту систему, работаешь на эту систему, вместе с этой системой становишься сильнее и мощнее, и тогда система начинает себя прям вообще любить, уважать, двигать. И ты в этой системе... Это система родительская. Это система страны. эта Это абсолютно. система... Это сейчас уже, да, параллельно, уже не прород, род. Это система, я говорю, система. Это система там, где вы работаете. Это система и взаимодействие там, где вы в окружении чего-то. Это система... Везде есть системы, И мы в том числе система. И Арина Ласка – это тоже определенная система, в которой ты выполняешь определенные условия для того-то, того-то, и эта система начинает с тобой взаимодействовать, она начинает тебя защищать, охранять. Ну, как я говорю, да, это круг силы, который я создала в 2020 году, и в котором вы, входя в мое поле, в мою энергию, в мою систему, вы также либо подчиняетесь определенным правилам, есть определенные правила, и, соответственно, вы защищены этой системой. Россия, это тоже система. Другая страна, это тоже система. Вы либо либо э Грегор? Грегор, да, это мы сейчас э, плавно перейдем. То есть, либо вы встраиваетесь в систему, помогаете, система начинает вас м -м, целовать и помогать вам, либо если вы не встраиваетесь и начинаете выпендриваться, да, прям хотелось матом ругнуться, тогда любая система начинает вас выталкивать. Выталкивать, выталкивать и выталкивать. На, мы о системах э, сейчас поговорим э, в следующей передаче. Это я вам такую кинула за травочку. системы и эгрегоры. Это очень интересно. И мы сейчас и Мы раскрыли сегодня, кстати, это все еще Вот, вот да. Э, это мы сейчас... У нас сейчас будет про эгрегоры. Следующая наша тема будет про эгрегоры. Если есть что добавить сейчас к э, тому, что мы сказали... Я дом, думаю, что мы с тобой можем говорить об этом вечно, а время идет. И я не думаю, что людям уже будет интересно да. смотреть. Поэтому мы лучше с вами попрощаемся. А вы пишите в комментариях, какие темы для обсуждения вы хотите вынести и какие вопросы у вас есть. Возможно, только вопросы не личного характера, а общего характера. Мы с удовольствием для вас это сделаем. Будем прощаться? Да. Добрый час, мои дорогие. Все пишем. И рады были быть чем-то вам полезной, ну и вы. Всем мира, добра, счастья, самое главное, верьте в мечту. Мечты сбываются, и ваша мечта сбудется обязательно. Всем пока-пока.